Сайт правосудия нет, выражают разочарование вместо использования права вето. РБК. Небензи выразил разочарование резолюцией Совета Безопасности ООН по Ливии. Россия разочарована принятой Советом Безопасности ООН резолюцией по Ливии. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензи во время своего выступления по мотивам голосования Совета Безопасности. Вчера и сегодня мы получили две резолюции по Ливии по которым в Совете Безопасности нет консенсуса. «Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем», — сказал он. Почему же разочарованные представители Российской Федерации не воспользовались правом вето? Почему не встали на защиту российских интересов и единственного своего союзника, генерала Хафтара? Ведь эта резолюция фактически ставит вне закона и войска генерала, и пока еще находящихся в Ливии, вагнеровцев». РИА. РУ. Москва 13 февраля. РИА Новости. Ультиматумы и односторонние подходы не будут способствовать продвижению ливийского урегулирования, говорится в сообщении МИД Российской Федерации относительно резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии. Совет Безопасности ООН в среду принял резолюцию, закрепляющую итоги Берлинской конференции по Ливии. Автором резолюции является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 стран. Россия воздержалась при голосовании. Российская делегация воздержалась в ходе голосования, так как британские авторы документа отказались учитывать принципиальные для нас моменты, отметили в МИД Российской Федерации. 6 февраля юмористическое издание «Панорама» опубликовало шутливый материал о том, что российской делегации якобы пришлось оформить новые пропуска, с кодами SU, Совет Union, так как старые не сработали на проходной в здании Совета Безопасности ООН. Панорама, РУП. Государство Российской Федерации не найдено. Электронная проходная Совбеза ООН полдня не пускала российских дипломатов. В каждой шутке, как известно, есть дуля шутки. Однако на фоне этих шуток, неиспользование права вета по столь важному для Российской Федерации вопросу, как ливийский, это нехороший разведпризнак. Возможно, что заинтересованные лица этой шуткой просто напомнили Российской Федерации ее непрочное положение в Совете Безопасности ООН. Ведь подменять собой страну учредителя по письму Бориса Николаевича Ельцина, конечно, можно, но только пока другие учредители закрывают на это глаза. Не люблю заниматься предсказаниями, но предположу, что и на другие резолюции ООН российская делегация теперь будет реагировать исключительно эмоционально выражая недоумение, удивление, разочарование. А правом вето они не будут использовать даже по таким чувствительным для руководства Российской Федерации вопросам, как Донбасс и Крым. Украина, похоже, уже в курсе и готовит западню. Раша Today. Украина инициировала заседание Госассамблеи ООН по неподконтрольным территориям. Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины. 20 февраля 2020 года по инициативе Украины Федеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, заявили в ведомстве. Разочарование МИДа и представители Российской Федерации ООН не помешает принятию и исполнению резолюции.